Приветствую, с вами Леонид Лан, и я сейчас нахожусь в Ивано-Франковске, на Западной Украине. И это очень-очень религиозный город, здесь очень много церквей, очень много всяких костелов православных и католических. И я на них, ну, в них нескольких побывал, и на, в одном из них я увидел надпись наверху э, росписи 6 дней работай и на седьмой день отдыхай». Посвяти этот день Богу. И вы знаете, я с этой фразой очень-очень согласен, что 6 дней нужно работать, а седьмой день очень важно, крайне необходимо именно отдыхать. Вы вот как обычно люди проводят э, выходные дни на работе. Ну, в будние дни люди работают, а выходной день пытаются сделать все домашние дела, максимально успеть побегать по гостям, их к воскресенью вечера просто падают без ног, уставшие никакие. Именно ну, обессиленные, такие, истощенные, ну, есть украинское слово, выснаженные. И это не позволяет... Набраться сил для того, чтобы всю следующую неделю плодотворно и эффективно работать. Намного правильнее один день в неделю позволить себе отдыхать, бездействовать, лентяйничать. Вот такого, знаете, без внутреннего энергетического стремления. Надо что-то делать, нужно идти туда, нужно сделать это, нужно сделать то. Нет, просто лежать, просто позволить себе, ну пусть не целый день. Пусть полдня, пусть несколько часов, но лежать, бездействовать, бездельничать именно с большим, с глубоким, настоящим позволением себе отдыхать. Вот сегодня воскресенье, постарайтесь, максимально постарайтесь сегодня хотя бы полдня выделить для себя, для того, чтобы полежать, отдохнуть, посмотреть на небо. Вот посмотрите, сейчас такое облачное, но достаточно красивое небо у нас здесь. Просто позволить себе ничего не делать, позволить себе никуда не бежать, никуда не спешить. И в это время как раз будут приходить гениальные мысли, какие-то озарения, инсайты по поводу ваших будущих дел. Возможно, если у вас есть какие-то трудности, какие-то нерешенные проблемы, вы не знаете, как это сделать. Вот когда позволяете себе отдыхать, когда вы не загружаете, не напрягаете свой мозг, вот такое освободившееся пространство приходит гениальные мысли. Поэтому позвольте себе сегодня отдохнуть. Именно вот вектор движения, соберите его внутрь, в точку, и несколько часов, ну желательно, конечно, целый день, но хотя бы полдня минимум. Позвольте побыть себе в точке, ничего не делать, в таком а -а -а, бездействии, расслаблении. Ну, допустим, там утречком приготовили все покушать или даже заказали обед. И вот вообще никуда не спешить и насладиться. Именно вот для того, чтобы восстановиться, восполниться силами на предстоящую неделю. С вами был Леонид Орлан, идеи из путешествий, и встретимся дальше.